Всем привет! С вами CryptoBoom. Сегодня хотелось бы продолжить рассматривать на мой взгляд перспективный проект Covalent. Сегодня поговорим о самом токене данной компании, а точнее QT. Как мы уже можем знать, блокчейны открывают новые горизонты развития для предприятий, потребителей и разработчиков программного обеспечения. Благодаря децентрализованной архитектуре, неизменяемой бухгалтерской книге и высокосощущенной структуре приложения этой технологии, будут влиять на различные отрасли от финансов и розничной торговли до личных данных и криптовалюты Covalent предоставляет унифицированный API обеспечивающий видимость миллиардов точек данных блокчейна Covalent предоставляет нам такие ключевые возможности как полную детальную видимость компания индексировала и декодировала целые цепочки блоков делая их доступными для разработчиков через унифицированные API. Это позволяет видеть миллиарды точек данных блокчейна для каждого кошелька. Поддержку нескольких блокчейнов. Это означает, что один и тот же API работает с семью разными блокчейнами. Соответственно, разработчики будут тратить меньше времени на вывод своего продукта на рынок с двух недель до нескольких часов. Торговую площадку для сценария использования. Разработчики могут создавать свои собственные конечные точки API для своих проектов и размещать их на торговой площадке для использования другими. Сам токен CQT – это токен управления, посредством которого держатели голосуют за предложение по изменению параметров системы. Также данный токен является активом для ставок, где валидаторы будут получать комиссию за ответы на запросы. И последний немаловажный факт данного токена это то, что это токен доступа к сети, который выполняет запросы данных для пользователей API. Как мы можем видеть по схеме, распределение токенов осуществляется следующим образом. 20% выделено на экосистему, 8% выделено на награду за стейкинг, 20% выделено на первую приватную продажу, 3% на второй раунд приватной продажи, и половиной процента выделено на публичные продажи. 14% для команды, 2% советникам и 10% выделено для ранних инвесторов. Как мы можем наблюдать, биткоин переживает нелегкое время на рынке. Но это совсем не мешает компании активно развиваться. Следим за новостями и развитием компании. А на этом мы закончим наш обзор. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Всем пока!